Пока не поздно. Джарли, снимайтесь с Продвигайтесь дальше. Я бегу. Я Да. Это тоже... Э, спай! Ульет! -то? А как, а как тебя там? окно. Так, Тащит защитите играм. на левую сторону, Тихо. Справа. Правой, живой, Справа дырка. И мы идем на еще одну. Пометки живой, пометки живой. Принято. Затей. Затей. Я вас тоже. Затей. Затей. Поднимаю поднимаешь? У нас у нас вообще не слышал.